По данным Академии медицинских наук, 60% российских женщин и 50% мужчин старше 30 лет с избыточным весом. А каждый третий вообще страдает ожирением. А ведь это дополнительная нагрузка на вены ног. Они оказываются в постоянном напряжении и не выдерживают. Со временем все это приводит к серьезным осложнениям. Если варикоз не лечить, есть риск оказаться на операционном столе. И в этом лечении основное место занимают венотоники, которые укрепляют и защищают функцию венозной стенки. И из таких препаратов мы очень любим препарат – это препарат Флебодия. Основным действующим компонентом это является гиасмин, который относится к ангиопротекторам. Это препараты, которые действительно защищают сосудистую стенку. Флебодия 600 применяют курсом 2-3 месяца. Препарат поможет принести в семью счастье и гармонию. Ведь без здоровья этого достичь не получится. Так не пора ли разрушить все преграды на пути к благополучной семейной жизни?